Я виртуально с ней знаком, конечно, был. На мой канал она, бывала, заходила, Но я по правде с нею мало говорил, А после мой канал и вовсе позабыла. Только сейчас я понял, что произошло. Она тогда уже со мною распрощалась. Поверить трудно. То не стала друг ее, ее душа теперь на небушко утчалась, И кем она была, я в сущности не понял. Одно я знаю, творчество чье берегла, кто был так искренне, к больной беде прикован, Что не смогла так больше жить, да и ушла, как мало мы о людях, о знакомых знаем, и кто за боль. Таится в их душе, родных и близких. Просто каждый раз теряем, Что не увидимся, наверное, уже. Земля ей пухом, память светлая ей будет. Последние слова, прощаясь, говорим. Ее уход там наверху Бог не осудит. Я только попрошу за все Господь прости.